Всем привет! В этом видео я покажу, как SolidWorks построить лезвие ножа. Как видите, у меня здесь два твердых тела. Первое это ручка, а второе это само лезвие. Так, давайте откатимся на несколько шагов назад и пошагово посмотрим, как все-таки построить данную часть ножа. Так, первый шаг. Я делаю новую плоскость на расстоянии половины толщины. В данном случае это 1,8 мм. Потом я рисую эскиз будущей заготовки. То есть здесь использованы как сплайны, так и простые дуги и отрезки. Следующее. Я создаю поверхность самого лезвия. То есть как ее сделать. Необходимо нарисовать эскиз. Сначала вот этот эскиз на плоскости 3, которую мы создали после чего добавить два трехмерных эскиза, первая по средней части лезвия вместе вот здесь с закруглением и третий эскиз тоже трехмерный, он в верхней части вот этой точки до острия ножа То есть можем зайти в этот элемент и посмотреть как он сделан затем я рисую еще один на трехмерный эскиз, это я пока скрою. Еще один трехмерный эскиз. После чего рисую э, верхнюю часть лезвия, не знаю как она называется, конечно. Э, здесь то же самое. Простой эскиз э, повторяет контур на нашем рисунке. И трехмерный эскиз я нарисовал соединив две точки. То есть после этого построю поверхность по границе. Она у нас таким образом выглядит. Затем я взаимно отсекаю эти две поверхности, и у меня получается вот такая вот граница. То есть если поиграться с этим контуром, то здесь граница может быть чуть в другом плане выглядеть. Затем я создаю простую поверхность по контуру. То есть здесь на плоскости 3, на эта поверхность заполнение контура эскиза. То есть я выбрал этот эскиз и инструмент заполнил внутри этого эскиза поверхность. Следующий шаг. Я также взаимно отсекаю две поверхности. То есть здесь какие-то огрехи, возможно, были. И у нас получается половинка ножа. Этот эскиз пока скрою. Вот у нас получилась такая вот половина ножа. Здесь две отдельные поверхности Раз и поверхность 2. После чего сшиваем эти две поверхности У нас становится единая поверхность Половинки ножа Затем мы ее зеркально отражаем После того, как мы отразили зеркально нашу построенную вот эти вот Две поверхности сшитые Добавляем еще поверхность, которая имитирует торец заготовки то есть толщина здесь 3,6 миллиметра. Здесь, как видите, у нас такая пустота образовалась. Дальше здесь я убрал некоторые огрехи. Они были вот в верхней части. Затем я заполняю эту пустоту. И сшивая поверхности делаю сразу твердое тело. И вот у нас появляется вот, на твердое тело. Можем посмотреть. Сюда действительно оно... Внутри полностью заполнено. Вместе с ручкой это выглядит следующим образом. Здесь бы, наверное, нужно чуточку подправить, либо ручку подправить, либо подправить лезвие. Ну, давайте подправим ручку. Мне кажется, это сделать чуть-чуть проще. Выберем наш эскиз и здесь чуть его вниз отнесем давайте поставим здесь размер это будет 5 миллиметров конечно у нас у нас все поломалось сразу Сейчас мы здесь все починим. Раз подчинили, следующий, два подчинили, придаем толщину, скругление он потерял на нас кромку, сейчас мы ее укажем, раз кромка и второе скругление, также здесь потеряна кромка. Ну так, я думаю, стало чуть-чуть получше. На этом все. Всем спасибо э, за просмотр. Если вам понравилось видео, э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, предлагайте темы для следующих видео. Всем спасибо еще раз. До новых встреч.